Здоровье. здоровья Зари? когда на поле через полтора, полтора, полтора года полтора часа уже... а -а -а, я думаю через полтора года Верри. я Верри. только Верри. по пояс Подожди, почти Голи. ничего лишнего в кадр не попадет Как дела? А -а -а. Сколько тестов сдал за последнее время? Четыре. Ну, с тобой уже можно здороваться, все как положено. Точно? Сто процентов. Очумелые ручки с Владимиром Хвощинским. Браво. Дешево обманул. Сейчас как прошел матч в Солигорске? Для тебя эта игра была достаточно важной, правильно, учитывая то, сколько времени ты провел на строителя? Конечно, в любом случае, эмоции дополнительные, конечно. Не скажу, что это я, что там думал, что именно с Солигорском играю, но наверное, еще даже на подъезде я еще как бы так спокойно был. Ну, уже, наверное, когда на стадионе, да, увидел знакомые эти лица, то как бы немножко было. Необычно, скажем так, потому что было у меня такое чувство лет в 8 назад в Гомеле, когда я возвращал, тоже много провел в Гомеле, потом слез. Ну, сейчас тут похоже. Даже кто-то из болельщиков тебе привет передавал. там Что-то про пенсию было, по-моему. Пенсию, да. Человек отправляет мне лет 5 уже, наверное, каждую игру ходит. Ну, молодец. Все поддерживают свои. Ну, я, честно, воспринимаю с улыбкой. У каждого мнения свое. Поэтому это нормально. Я даже никаких обид никогда не держал. Ну предположить, то, что тебе было необычно не только в Солигорск вернуться, но еще и выйти на поле в такой позиции. Ну, мы тренировались, в принципе, но не скажу, что так. Конечно, я там точно не для финтов был поставлен в любом случае, поэтому ну, у меня были свои обязанности, которые я старался выполнить. Но, в принципе, тоже ничего я такого, как бы, в принципе, надо было забирать мяч и здесь. Три игры без потерь очков, все отлично складывается. В чем секрет? Чего не хватало раньше нам? Я думаю, и фарта не хватало в любом случае. Давайте, ну, там, надо объективно смотреть тоже на вещи. Там, если мы хорошо играли, допустим, дома с Брестом, потом проигрываем. С Исла еще, но ну, точно не проиграем на поражение. Здесь, в Солигорске, ну, не, скажем так, равная игра. Но где-то нам повезло, момент мы свой использовали. Поэтому, я думаю, этого вот много и не хватало на фартов дополнительных, э, скажем так, моментах. Ну а так, дальше работать, вот так же, как цель. Стараться возвращаться на свои позиции, конечно, получать уверенность. Я думаю, это просто главное, что еще придаст уверенность эти победы. Переди матч с Белшиной. Чего нам ждать? Чего ждать болельщикам? Это побед. Надо ждать побед в любом случае. Причем надо все-таки, наверное, уже увереннее играть. Не говорю, что это именно Белшину, но в общем надо не доводить нервные концовки, потому что всегда на тоненького это все-таки такая опасно. И, ну и в любом случае для той же уверенности надо выиграть более так, чем в один мяч, чтобы ты, ты чувствовал уверенность и как бы ты уже потом больше прогрессировал. В этом. Осень набирает обороты, не самые лучшие поля, болезни, травмы, как сейчас вот в команде с этим всем обстоит? Ну, вроде уже более-менее, вроде так все подходят. Там. Женя выш, выпал, но ну, он уже вчера тренировался. но ну, в принципе, почти все вроде тренируются. Ну, сегодня я так еще не знаю, может только сегодня и приехал. Ну, вроде бы все. Поэтому Фу -фу -фу, я думаю, да, для таких полей, потому что поля ужасные. Салигорский поле. В принципе, оно уже было пару лет испорчено, так осенью тяжелое. Но ну, сейчас было очень то Ну и ребята рассказывали, что много где они не оставляют желать как Как себя чувствует Рома Скиба, который вернулся после таких интересных обстоятельств? Я прошел метров пять от него, поэтому просто махнул рукой, не подходил, не здоровался. Но.. Да, ну я думаю, что конечно это тяжело сейчас избавиться, потому что, во-первых, ну мы еще в, там семьями живет, ты в магазин сходил и все, а они ездят там, на метро, ходят в институты, в автобусах больше, я думаю, что надо просто им более ответственно, подходит. ответственно подходить к этому, потому что в любом случае они приносят, у них нет детей, да, они все, одни дома живут, а у нас дети, нам опасно, ну по крайней мере для меня это стреляйте более у меня маленький ребенок очень маленький поэтому я стараюсь конечно изолировать не ну все сейчас, сейчас, сейчас, сейчас она лучше сейчас просто знаешь высокая не пустые где видит и вот эта вот часть вот которую ей было я все я по целю повидел там разбивать Человек колонка. Наш ЛНК, наш ЛНК, наш ЛНК, Так, ты сюда взять, обрабатывай. Это чужик был, Городей? Давай, я тут Нет, Городей. Нет, детик. Нет, детик.